We'll a dream, baby. So... Аптечку брось на пау! Mm -hmm. <свят> <свят> Ты че чел! Так, ребят, у нас на очереди следующий квест под названием Потерянное будущее. Ну, вообще случайно его обнаружили? Да, просто не слизь. А как сюда войти? Есть информация? О боже, это Айзек? Кто это? Вообще, не, в душе не это. А как мне тут войти? Пока не знаю. А, во-во-во, походу, просто. Исследуйте здание поселения. Так, давай я вниз, ты вверх. О, морковку а нашел. Ну, в смысле, семена морковки. У тебя морковку. Семена морковки. Семена морковки. Mm -hmm. oh. <звук> Мммм. Ты чё там пищишь? мы смысле пищу? О, монетки. У меня уже три монетки есть. Чтобы я их не использую. А у тебя эти еще есть? Отмычки? Отмычки? Да. да ты их открывай Вещи. открываю ну дайте уже что нибудь интересное еще одна монетка у меня уже их четыре это последняя запись из дневника опять чертеж я... модного набора я только что видел возле гаража айзека что то ужасное Она смотрела на меня затем скрылось в гараже После исчезновения Айзека час от часу не легче, а теперь вообще жить здесь стало небезопасно. Вот чувство, надо уходить завтра. Короче, в каком-то гараже, походу, этот Айзек. А кто такой Айзек-то? А, видимо, это <сёк> чудище. Чё сразу чудище-то? Ну а кто еще? О, я открыл и штучку, и штучку, и нашел отмычку, прикинь. Да? Да. Но я за все одну одно здание успела. О, первая электрическая деталь. Еще 4 надо. Собирай их, ладно? Ладно. Мне не очень нужно. Чтобы не потерять твои прекрасные кристальные ботинки. Хорошо. Ведь их делал для меня ты. Да. Ну, походу, мне кажется, знаешь, это опять и тот квест, когда просто ты ходишь. И чилишь. Ну, открываешь, но ну, мне кажется, тут мы должны что-нибудь найти нужно. Ну, да хрен его знает, сейчас что-нибудь придумаем. ой ой Что там? Короче, тут.. О, о, что-то светится. Образец портального кристалла Макс! Пойди а ко мне, я не буду его брать, Давай ты его возьмешь. Давай. Давай, иди ко мне. Зеленая <связывая> Зеленые херня. Ой, я больше не продержусь. А, я кушать просто хочу. О, боевой нож. Подожди, мне так мне надо боюсь. одеть это. Да, да, да, одень. Я пока поем. <связывая> так, это выкину. Я хочу боевой нож. Блин, подойди сюда, а, забери у меня вот это все, пожалуйста. Сейчас, я возьму боевой нож? Очень хочется. Так. А мне некуда брать северный подорожник. Блин, серьезно? Да, сейчас особо Так, все, я погнала следовать. что там? иди, я пока тут это... Веси уберу. Что у меня в А где образец-то? На столе. А, образец портального кристалла. Вс, собрал? Да. А тут нельзя ничего потыкать. Да нет, как... вроде. А во, Макс, смотри. Какая-то mm. лестница. не можешь туда пойти? Лестница вниз, смотри. Неа. Блин. А, так я удачу его. Пипец. Да, умница. Так мы взяли в нашу то не рад? Конечно рад, я просто в шоке. А -а -а. Я просто не могу по э э понять, что делать дальше. Ну Следуйте, а -а -а. что есть внутри необычного гаража, ну и что? А, по я что-то. Да-да-да, а что с ним сделать-то с этим с гаражом? Дневник медсестры. Я там был. А -а -а. Короче, вот в этот гараж надо, кажется, нам попасть с тобой. Кажется, это провал. Я не успеваю закончить начатое. и не знаю, как объяснить это людям, живущим здесь. Да, и на это, наверное, не хватит сил. Не снимал одежду, чтобы люди не видели моей кожи. Сегодня уже не могу показываться без спецшлема. Все подозревают. Подозревают, что что-то идет не так. И давно. Мои исследования канут в небытие, как и я, как и в эти бедные люди. Я решил скрыться от всех, потому что чувствую, что рассудок тоже подводит меня. Вот, значит, как действует местная радиация. Последнее исследование в моей жизни. Короче, нам надо, видимо, к этому Айзеку как-то в гараж. А где сам этот гараж-то? Ну вот он, как я понял. Синий подсвечивается, типа. Ну все, погнали к нему, будем думать, как его открыть. Так вот он, я в нем. А, в смысле, это то, тот, где мы нашли этот... Да. Ну так ходи. Блин, может, может... мы что-то выпускаем? Что-то тыкнул тут можно. Может ты плохо походил? Я очень хорошо походил, очень качественно. Видимо нет, где этот сам Айзер? -то? Ну мне кажется, походу вниз надо как-то вот сюда. Уже там чья-то ваш торчит. Вроде. А как туда попасть-то? Но мы же песни выполнили, не выполнили, значит, не, не прочли до конца. Ну, логично. Может, как-то с другой стороны? Ну вот, я тоже думала об этом. Но там нет ничего с другой стороны-то. Пойду гляну. А ты все домики здесь э -э, обследовала? Да, да. Ну, сейчас я еще раз пробегу. <как> О, а мне кажется, что? Сейчас да. мы попросим. Тот квест, где ключи декозирования нужны, и там будет либо электричество, либо генератор. Думаешь? Да, кристалл мы нашли. Ну было бы неплохо, да. конечно. Там генератор, и электричество. И все и у нас тут на они, это херня, которую нам подсунули. Блин, а где Айзек-то? Ну я не знаю, но мы не выполнили квест. Как-то его надо потерянное будущее. Что тут надо сделать? Блин, ну тут ничего нету. Давай письмо к Джон. Джон, на этот раз, кажется, повезло. Нашел это поселение, новое будущее. Управляет им одним из ученых Вейпер 3, а в общем нас здесь пока что семеро. Мы работаем сообща, добываем еду и обустраиваем территорию. Но у нас есть еще одна цель. Помочь ученому по имени Айзек закончить прототип машины времени. Он говорит, что с помощью портального кристалла может получиться вернуться назад в прошлое и предотвратить катастрофу. Мы его верим. Видела бы ты его гараж, обустроен как какая-нибудь лаборатория. Может, может правда, получится все исправить, и я смогу тебя спасти. А что, этот кристалл надо куда-то вставить сюда, что ли? Хрен его знает. Необычный явно ценный кристалл, найденный во время квеста Потерянное будущее. Попробуй этот куда-то сюда вставить. Может, типа, для портала надо в разных точках включать? Попробуй этот кристалл куда-то сюда вставить. Блин, а не хера. А может... Бежать до туда, вставить там кристалл. И посмотреть, изменится ли что-то тут. Так, ну давай пока на паузу поставим. Так, ребят, мы вернулись, и у меня есть просто гениальнейшая идея. У тебя есть мяско? Нет. Нету? Нет, тоже мне сказал, не надо. Короче, иди взять. сюда. Че? Возможно, если мы его накормим, то он вылезет. Как думаешь? А, ты думаешь, этот монстр Да, да, да, да вон ползет, ползет. Погнали его бить на улице, чтобы удобнее было. Ты где, браток? Он пострелял, походу. А ну давай его тут убьем, покер. Так, все, сюда. Да. Поняли? Да. Походу не выполнили квест тень в ночи. А, нет, так, ч, погнали тогда на ключ декодирования? Итак, ребят, скорее всего, это наш последний побочный квест, который называется Дверь. Ч, погнали? Погнали. Ой. <зыв> ч, погнали? Ух, ёп твою мать. Так, сразу, да, сразу я... исследуем, да? А? Сразу исследуем всякую херню тут. Здоровью утекает, Макс, надо костюм одеть. Здоровье утекает? А, в натуре. А, так я в костюме. Ну ты аферистка. Ну я пошел пока исследовать, что тут есть интересненького. Я упал кострату, при этом замерз. А, ты замерзла? Стабилизировать уровень радиации. О, я стабилизировал, можешь заходить. Да? Да. О, электрическую деталь тебе нашел. Одну? Да. А что там, воспользоваться механизмом? Что, пойдем воспользуемся? Сейчас, Давай я жду тебя. Yep. Что тут больше ничего нет? Не, я все оббежал. Да, yep. поля. Иди нажимай. Это прошлое, типа. Ёп твою мать. Там ничего нету, да? Бабочки летают. Офигеть играли. Машина едет. Нам что-то тут, наверное, найти надо для портала-то. Будущее. Не знаю, давай попробуем. Найти способ вернуться обратно. О, мусорный бак. Научный журнал. Фото ученого. А, ну мы его увидели. О, стейки! Нихера себе! Сделать фото, давай сделаем фото? Давай. Все, встань ко мне. Нет, нет, нет. Еще немножко туда. Нет, с другой стороны. Вот так? Да. Все, я сделала фото сохранено в папке с вашим сохранением. Ага, да? Мы в 1992 году. А, да? Ага. Стейк. Это я возьму. Я тоже 6 стейков взял. Так, ну что, погнали дальше? Вот какой-то дом. О, пойдем сюда, возможно. Так давай пока в здание не будем заходить. Все сначала тут, короче, ясно, тут нихера нет. Пойдем. Ученые, смотри, стоят. Ля-ля-ля, да? Это плохо закончится. Разряженный реверсивный телепортер. О, это нам? Я не знаю, я взял. Взял, взял, взял. Чужие. А -а -а! И все? А, Кажд... ну в этом был смысл. Так, ну-ка, ну-ка. Короче, смотри, каждый раз при использовании этого устройства возвращает состояние вашего тела и снаряжения в прошлое. Количество зарядов ограничено. Блин. Ну нам надо. Включать. Ч ⁇ нажимаю тогда? Гоу, дальше искать, что там есть? Да, давай. Нажал. Погнали. И ч ⁇ И ч ⁇ А не сработало? Ну-ка, нажми-ка ты. Ч ⁇ ничего не происходит? Нажала. Нет, мы просто два заряда потратили. Давай сюда, может, это можно вставить в этот, в телепорт. Разряженный реверсивный телепортатор. Ну, пускай он будет, да? Так а что, мы даже не в Да, я думаю, там ничего интересного, в принципе, и не было, надеюсь. Так нам больше негде искать эти, для, для той штуки, для телепорта. Блин, ну натуря, а может, нам только кристалла достаточно? Да нет, ты чё, там и генератор надо, и всё. И электричество ну, надо. Ну, погнали, так попробуем. Итак, ребята. После прохождения всех побочных квестов, э, мы сделали телепорт. Самое первое, качество кристалла. Мы нашли этот кристалл на квесте... Потерянный Потерянное кристалл. будущее. Да, там надо было убить зомби, и от зомби нам там достался кристалл. После кристалла мы пошли как-то включили генераторы. Это мы не совсем поняли, но возможно из-за кристалла и включились генераторы. Вот, они откалиброваны. Так, да, теперь мы их откалибровали. И Пап следующая штука это электроника. Электронику мы добываем в Лора Прощай. То есть вот, доберитесь до пункта управления Лорой и деактивируйте ее. После деактивации там будет... А, а сейчас я сейчас покажу. Там нам типа дали карту памяти вот этой вот. лоре. А, я ее походу вставил. Ну да, короче, дадут карту памяти с э, Лорой. Мы ее не оставляем дад... вот сюда? Не, не дадут, а вы должны ее сами найти там. Ну да, месте. да, да, найдете, короче. Вот и все, и телепорт у нас получается полностью активен. Ну да, и получается сейчас должен быть финал. Что, погнали тогда? Погнали. А, 20 секунд надо добиваться, да? Позовешь, как двери откроется? Да. <кх> Я волнуюсь. Я, Я тоже, зомби... что-то так интересно. О! Понятно. А где зомби то От... Все, бегу-бегу. Ч? Нажимай. Так нажимай, ч? Нажимаю. Yes. Давай. Телепортация. И куда мы? Ну, в прошлый раз другое было. У тебя тоже как-то все смазано? Да, мутно типа. А вот смотри проявляется. И чё? А мы типа, б... а мы переместились и нас походу нашли. А. А вот да, смотри это другая концовка уже. А. Это, наверное, самое позитивное, типа? Ну да, ну типа мы выжили, а в той концовке, когда на 50% мы сдохли. Да-да-да, наверное. Так, ну ладно, спасибо всем за просмотр, надеюсь, вам эта информация поможет, как зарядить. А что это, телепорт, да? Настрой телепорт? Да. Ну, пройти до 100%, потому что мы прошли до 100%. Все, всем спасибо, всем пока. Всем пока.